Здравствуйте. Сегодня пойдет речь о зажигалке. Почему от такого типа зажигалки быстро выходит из строя? Газа достаточно больше половины, И и искра есть, на максимум добавлено все, но не воспламеняется. Итак, будем сейчас устранять причину. Все по порядку. Откручиваем тут два винтика. Одеваем отверточку и снимаем вот этот наконечник, который удерживает две половинки. Все, сняли. До конца можно не снимать ее. Удобнее работать будет, когда кнопка будет обращена к нам. Снял. Такое расположение. Здесь снимаем вот эту лапку. лапочка снимаем вот это кольцо регулировки подачи газа его снимаем вот так тут оно расположено на такой шестереночке и поворачиваем было вот так поворачиваем на 90 градусов ниже больше не надо потому что газ не будет перекрываться и ставим эту регулировку подачи газа на шлицы, чтобы она совместилась и плотно стало на место. Теперь эту лапку ставим, лапку ставим выступами к газовому баллончику и это защелкиваем, все защелкнули. И теперь ставим все это на место. Здесь аккуратно смотрим, чтобы никаких пережатий здесь не было, особенно это касается трубочки подачи газа. Всё, вроде бы все на месте закрываем эту крышку назад теперь можно все ставить на место пока не закручиваем проверяем на работоспособность все как видим плана есть работает все Поэтому необходимо делать такую регулировку, чтобы при отпуске этой кнопки пламя потухало. Все, работает. Теперь закручиваем это все на болты. И зажигалка будет у нас работать. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.